Представители одной из крупнейших российских нефтесервисных компаний посетили Казанский федеральный университет. О том, как прошла встреча со студентами Института геологии и нефтегазовых технологий, расскажет наш корреспондент. ТНГ Групп занимается геофизическими исследованиями на территории всей страны. Это одна из крупнейших российских нефтесервисных компаний. Большая часть работников ТНГ Групп – это выпускники и студенты Казанского федерального университета, в том числе и сам генеральный директор компании Ян Шарипов. Поэтому встреча представителей ТНГ Групп со студентами Института геологии и нефтегазовых технологий стала в некоторой мере традицией. Мы рады, что в этом году у нас снова есть возможность в стенах этого прекрасного вуза встретиться с ребятами. КФУ для нас всегда был очень важным партнером в цели подготовки персонала. Очень много студентов этого вуза, сотрудники нашей компании. Нам очень важно доносить информацию о нашей компании, чтобы ребята знали, о, нашем, о наших перспективах, о нашем БУД, о наших проектах, о нашем будущем, о наших в том числе зарплатах и о, о том, какие цели э, преследует наша команда. И мы верим в то, что наше сотрудничество с КФУ в этом плане будет только развиваться. Встреча представителей компании со студентами прошла в очном формате впервые за полтора года. Открыл мероприятие проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука земле Данис Нургалиев. ТНГ-групп приглашает студентов на прохождение учебной практики, а также предлагает работу на должностях, связанных с геофизикой. Нам очень важно а, привлекать выпускников а, на работу, на нашу компанию, потому что ну, уровень образования достаточно высокий, а профильное образование – то, что важно для нашей компании. Компания ТНГ-групп сотрудничает с такими крупными корпорациями, как Татнефть, Роснефть, Лукоил и Таграс. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.